Дорогие коллеги, рад вас приветствовать. Я представляю Харьковский областной урологический центр. И хочу сказать, мой доклад сегодня будет посвящен мужским аспектам, точнее антрологическим аспектам мужской уверенности. И сегодня в зале, наверное, остались самые уверенные, самые стойкие, самые сильные мужчины. Поэтому мы можем друг друга похвалить и похлопать. И мы поговорим сегодня действительно о именно тех аспектах, которые делают нашу жизнь активнее, ярче. Итак, кто такой самоуверенный мужчина, как вы думаете? Это мужчина в дорогом костюме, кто сидит в своем пентхаусе? Или это, допустим, мужчина в модной одежде? Или это мужчина в своем самолете с дорогими часами, с туфлями за 100 тысяч долларов? Или это мужчина на дорогом автомобиле? Как вы думаете? В общем-то, да, все это атрибуты, как мы понимаем, успешных мужчин. Но, тем не менее, самое главное в жизни мужчины все-таки это уверенность по отношению к, э, к женщинам. Итак, если мы... Сейчас, секундочку. Или, может быть, вот этот мужчина нам кажется самоуверенным. Посмотрим, когда пройдут выборы. Но настоящая самоуверенность на самом деле определяется при отношении с женщинами. Пришел, увидел, победил. Если мужчина может завоевать женщину, удержать ее, то вот действительно там возникает согласие и победа. И, соответственно, вот, не мне вам, урологам, рассказывать о значимости половой жизни, то все мы понимаем, что вот вся эта элитная недвижимость, дорогие суперкары, весомый социальный статус, роскошные наряды являются лишь ступеньками к успешной, по мнению многих, половой жизни. А, соответственно, удовлетворенность половой жизнью является важнейшей частью качества жизни мужчины, и при ее нарушении страдает не только сексуальная жизнь и межличностные взаимоотношения, но и падает психосоциальная оценка мужчины и его самоуверенность. Итак, сексуальные дисфункции, как антрологические аспекты мужской эм, неуверенности, как правило, представлены тремя моментами. Эректильной дисфункцией, преждевременной экуляцией и различными пенильными проблемами, как реальными, так и дисморфофобиями, И, конечно же, комбинацией этих проблем. Что, э, для чего мы живем? Смысл нашей жизни – это продлить себя в потомстве. И вот если говорить философски, то наш половой член – это мост вечности. вечность. И от того, какой он будет, вот таким вот, или таким вот, конечно же, зависит наша жизнь. Если мы говорим о пенильных дисморфобиях, это неудовлетворенность анатомическими размерами формы полового члена, что формирует у мужчин комплекс неполноценностей и, соответственно, ухудшает качество жизни. При этом пенильная статистика говорит следующее, что порядка 40% мужчин убеждены, что их половой член ненормальный, что у них что-то не так, что их пенильность ненормальный, хотя иногда это неправильно. И, соответственно, возникает вопрос, когда мы, андрологи, можем помочь? То есть есть показания к оперативному лечению абсолютные и относительные. Абсолютные – это микропенис до 10 сантиметров, это скороненный половой член, это рефрактерная консервативная терапия эректильной дисфункции, веноклюзивная форма эректильной дисфункции. Девиация, то есть искривление более 30 градусов и э, первичная преждевременная окуляция с временем до 30 секунд и непереносимостью, соответственно, ингибиторов э, обратного захвата серотонина. Есть относительные показатели, то есть это малый половой член, то есть до 12 сантиметров в длину, э, тонкий или узкий, то есть до 3 сантиметров в диаметре. Это вот как раз те самые пенильные дизморфофобии, когда есть небольшие отклонения, но человек считает, что он глубоко несчастен. Это девиация менее 30 градусов и преждевременная окуляция до 2 минут. Вот, допустим, как мы можем выровнять половой член. Часто встречается врожденная э, вентральная девиация. То есть она легко коррегируется с помощью операции корпоропластики, то есть вышивания длинной стороны. Вы видите, что, допустим, вот такое искривление хорошо коррегируется, половой член после этого идеально ровный. То есть мы решили проблему. Тем не менее, даже при таких операциях возникает вопрос длины. То есть при корпорапликации мы понимаем, ушивая длинную сторону, мы уменьшаем половой член от полусантиметра до двух сантиметров. И, соответственно, при малом половом члене болезни утери драгоценных сантиметров, наряду с корпорапликацией или с корпорапластикой, мы выполняем ромбовидную лигаментотомию, что позволяет интраоперационно увеличить половой член на 2,5-4 сантиметра, а еще 2 сантиметра дает ношение экстендера в послеоперационном периоде. Введение аутологичных стволовых клеток ускоряет рост полового члена и предупреждает венокклюзивную ретильную дисфункцию, которая часто развивается у мужчин, которые безбожно растягивают свой половой член, желая добиться максимального результата. Лигаментотомия стандартная, это так называемая VY-пластика, слева представлена, на сегодняшний день мы от нее уходим, почему? Потому что рубец после нее все-таки достаточно заметен, поэтому мы перешли на так называемую ромбовидную лигаментотомию, после которой мы получаем до 4 см интрооперационный и мало того, рубец достаточно невиден, то есть после удаления швов, как правило, там остается маленький рубчик, который даже и невиден, как правило. При схороненном половом члене разумно проводить липосакцию, это освобождает тоже 2-3, иногда даже 5 сантиметров полового члена. В некоторых случаях при большом искривлении требуется карпоропластика, то есть вшивание графта. Как правило, это бычий перикард, который позволяет выровнять размер и, мало того, его даже немножко удлинить. В особо тяжелых случаях, когда уже имеется эректильная дисфункция, мы производим так называемую z slide карпаропластику с фаллопротезированием, которая позволяет одновременно и увеличить половой член, и добиться стойкой эрекции на протезах. И э, вопрос, вот в последнее время возникает часто утолщение полового члена, то есть мы знаем, средний диаметр это 3-4 сантиметра, соответственно, средняя окружность около 10 сантиметров. Мы можем увеличить сеткой на 2 сантиметра в окружности, специальной пеносиликоновой вставкой по типу пенумы до 4 сантиметров и коллагеновая матрица, лучше используется со стволовыми клетками, опять же, до 4 сантиметров э, в окружности. А Современными также препаратами являются гель полимолочной кислоты и вот, вот э, представлена матрица, которая за... 3-4 года деградируют, но за счет, если она пропитана стволовыми клетками, за это время они прорастают и, в общем-то, сохраняют этот эффект пожизненно. И еще немного статистики. Интересно то, что мужчина, который приходит с желанием увеличить половой член, удлинить его, делают это преимущественно для себя самого, для повышения собственной самоуверенности. А вот те, которые приходят с просьбой расширить, то есть увеличить окружность полового члена, делают преимущественно для своих жен и любовниц, то есть для женщин. Следующая проблема ⁇ это преждевременная эякуляция, то есть стойкая более 50% случаев наступления оргазма и эякуляции у мужчины до наступления оргазма у женщины, что доставляет одному или обоим партнерам чувство психологического и сексуального неудовлетворения. По МКБ-10 это имеет код F524, потому что изначально им начали заниматься сексологи и психиатры. Но сейчас, если мы поставим вопрос, кто более способен лечить данное заболевание, я все-таки скажу, что это урологи. Почему? Потому что в нашем арсенале есть гораздо больше методик. Это достаточно часто заболевание, так ко мне обращаются до, в моей структуре андрологических пациентов, до 30% приходят пациенты именно с преждевременной экуляцией. И это самая частая физиологическая причина разводов, до 50% опережая даже эрактильную дисфункцию. Потому что женщина, которая не стоит ночью, она ворчит днем, и, соответственно, возникают проблемы, которые особенно в молодом возрасте часто приводят к разводам. В общем-то, если мы говорим о временных характеристиках, то в устойчивой паре время, среднее время полового контакта – это 6,5 минут, колебаясь от 5 до 12 минут. А вот при устойчивом интравагинальном времени, менее 2 минут, мы говорим о преждевременной экуляции. Вот этот так называемый эффект Куледжа, то есть выравнивание времени, на самом деле был, был назван в честь американского президента Куледжа, поскольку он любил отдыхать в сельской местности и в свое время на ранчо наблюдал вот эту вот картину, когда один петух обслуживал много самок, а, соответственно, когда его, когда его спросили, когда он спросил фермера, что как же так, что ваш петух обслуживает так много самок, ну, это хороший петух, вот, жена его, ты понял? А на что он спросил, каждый раз он отслуживает одну и ту же курицу? Нет, каждый раз следующая. Вот он. Ты поняла? То есть вот такая вот шутка позволила такой биологический феномен назвать именем, в общем-то, американского президента. Итак, мы понимаем, что когда до, постоянно до двух минут это проблема. И проблема, как правило, тут нужно понимать, проблема это первичной преждевременной экуляции или вторичная. То есть проблема это повышенная чувствительность головки или головы, скажем, повышенное прохождение импульсов, или это простатит или смена партнера. И, соответственно, поэтому по-разному мы будем лечить данных пациентов. Так, лечив более тысячи пациентов, мы пришли к выводу, что если мы лечим первичную преждевременную экуляцию, то наилучшим эффектом обладают методики хирургического лечения, то есть вентральная, дорсальная или мозаичная селективная неротомия. Эта операция производится под большим микрохирургическим увеличением, но обладает высочайшей эффективностью. Это вот, допустим, вентральная селективная нейротомия. И если мы сравним, допустим, показатели хирургического лечения с назначением ингибиторов обратного захвата серотонина, то мы видим, конечно же, что именно эта группа является самой эффективной. Пациенты с вторичной преждевременной окуляции. надо понимать, что до 80% составляют пациенты с банальным простатитом и простатовизикулитом. И причем, когда мы их обследовали, очень часто мы хоть и не находили бактериальный простатит, но мы находили какие-то инфекции, передающиеся половым путем. В прошлый раз я рассказывал о том, что даже варикоцеле двусторонняя может быть причиной венозной гиперемии предстательной железы и вызывать, соответственно, преждевременную экуляцию. Ну и часто эти пациенты имеют неврологические расстройства. Вот здесь показан венозно-анастоматический узел яичка и показано, что при постоянном варикоцеле кровь идет в парапроцитическое сплетение, вызывая венозную гиперемию и отек предстательной железы. Далее об эректильной дисфункции. Спасибо, Виктор Петрович, он достаточно много рассказал об этой проблеме. Хочу только, только дополнить, что на сегодняшний день мы имеем постоянный рост цифр эректильной дисфункции в Украине и омоложение данного заболевания. О причинах мы сказали, хочу только подчеркнуть, что очень часто мы, как врачи, не только урологи, но и другие, назначаем очень много препаратов, которые на самом деле могут негативно влиять на эректильную функцию. То есть мы говорили о так называемом смертельном квартете для эректильной функции сосудистых факторов, мы говорили о венозных факторах, вот о них я остановлюсь чуть-чуть побольше. Почему? Потому что это группа пациентов, которые не знают, куда, куда им деваться. И почему? Потому что мы понимаем, что при венозной форме эректильной дисфункции основная проблема наблюдается в том, что как раз подоболочечные структуры не полностью запираются, и у человека нет постоянной стойкой эрекции. И, в общем-то, если мы диагностируем эректильную функцию, то, конечно же, нужно обращать на прием лекарственных препаратов, нужно проводить обязательно доплерозии половой членной машинки, проводить пробы с фразоактивными препаратами. Вот по поводу кавернозографии я как раз не рекомендую делать постоянно, потому что вот когда, допустим, наши аспиранты занимались изучением, скажем, венокклюзивной формы эректильной дисфункции, то пару раз были даже случаи преопизма, и мы вынуждены были потом его шунтировать. Соответственно, как же лечить данное заболевание? Прежде всего мы сказали, также очень часто простатит является причиной эректильной дисфункции. Хотя американские гайдлайны относят на простатит всего лишь 5%, а европейские все о нем вообще забыли, тем не менее мы считаем, что хронический простатит является достаточно частой, частой причиной эректильной дисфункции. И вот мы уже поднимали вопрос, почему антибактериальный простатит лечится, тем не менее, в вторхиналонами по европейским гайдлайнам. Именно потому, что очень часто мы наблюдали различные инфекции, передающиеся половым путем, которые не являются бактериями, но являются инфекциями. И, соответственно, абактериальный, но инфекционный простатит, и нужно назначать какие-то антибактериальные препараты. Если мы сравнили различные, как инфекции вызывают различные симптомы, то, допустим, бактерии, они часто вызывают местные симптомы и дизурию. Трихомонада чаще вызывает эректильную дисфункцию и микоплазмы вызывает ретильную дисфункцию. Трихомонада также, обратите внимание, очень часто вызывает фиброз предстательной железы. Поэтому, если у молодого человека 40 лет, допустим, не велосипедиста, вы нашли фиброз предстательной железы, очень часто у него будет именно трихомонадная инфекция. Пару слов об этой инфекции, у нее вдвое больше генов, чем у человека, хотя сам геном в 20 раз меньше. У нее очень быстро вырабатывается устойчивость к антипротезонным препаратам, соответственно, резистентность. У нее есть фибропектин, способствующий быстрому фиброзотельной железы, который облегчает паразит прикрепления клеткам хозяина. И трихомонада в процессе жизнедеятельности поглощает большое количество аргинина и холестерола то есть незаменимых веществ для эрекции, потому что не будут расширяться сосуды, не будет нормального уровня простогландинов и тестостерона не будет нормальной эрекции. Микоплазма. Они, эти, бактерии, эти инфекции, не способны к биосинтезу жирных кислот, поэтому они нарушают синтез лейкотриенов и простагландинов, то есть веществ, принципиально необходимых для нормальной эрекции. Именно поэтому вот этот вот каскад, то есть энергетическая недостаточность, медленный рост хронизации инфекции ведет к прогрессированию эректильной дисфункции. И мало того, мы понимаем танк-функцию, так называемую трихомонады, то есть когда трихомонада прибирается в клетке организма, она может нести в себе ту же самую хламидию, микоплазмы, и многие другие мелкие инфекции. Если мы э, еще развернемся вернемся о трихомонаде, это, пожалуй, самая недодиагностируемая инфекция, передающаяся половым путем. Она оказывает наибольшее влияние на хронический простатит, преждевременную экуляцию, эректильную дисфункцию. Обладает более 20 генами антибактериальной резистентности. Так, допустим, в наших лабораториях мы проводили изучение чувствительности трихомонады, то есть более 75%. 70... 5% военных культур чувствительности. И она постоянно меняется. То есть, допустим, до 2003 года это был Наксаджин, потом арнидозол, Тенанитрозол, потом снова секнидозол и арнидозол. На сегодняшний день это не фурантель и Макмирор, а также сатранидозол. Сатраниндозол сейчас в Украине не зарегистрирован, поэтому на сегодняшний день самым, эффект, самым часто встречающим препаратом является как раз МакМирор, на него наибольшая чувствительность. И вот, допустим, по, за 9 месяцев этого года, когда мы провели исследование, то порядка 80% трихомонада выделенной было чувствительно именно к МакМирору, и мало того, он также влиял на микоплазму, то есть в этом случае показатели были около 76%, то есть такой комбинированный препарат. Соответственно, если вы его назначаете, то это он хорошо проникает в ткани предстательной железы, и на сегодняшний день это минимальный уровень резистентности патогенов. Соответственно, если мы лечим, допустим, трихомонадный простатит, рекомендуемая комбинация – это орнидозол-макмирор. Конечно, лучше всего ориентироваться по чувствительности, если это смешанный простатит, то это, допустим, орнидозол с торхинолонами и потом добавьте макмирор. Допустим, схема лечения, наиболее часто, которую мы практикуем, это левофлоксицин с орнидозолом первые 7 дней, и потом еще на 10 дней макмирор. Конечно же, опять же, подчеркиваю, что всегда нужно стремиться, чтобы пациент сдавал именно рассевы с чувствительностью, тогда мы подберем оптимальное лечение. Так, допустим, из почти 400 пациентов, которым проводили лечение, то есть у 87 мы добивались и радикации возбудителя и у 97 из чрезновения симптомов простатита. Все-таки, когда бывают э, рецидивы трихомониаза? Это недостаточный курс лечения менее двух недель. Мы всегда, конечно же, помним, что лечиться должны об, не только оба, а иногда это все половые партнеры. И иногда это бывает наличие очагов хронической инфекции. Допустим, кисты придатка яичка, то есть тогда нужно производить иссечение кисты, или запаянные семенные пузырьки. Вот тогда как раз нужно вот, и сечение, допустим, сперматоцелия. Или если это запаянные семенные пузырьки, здесь нужно делать трансуретральную катеризацию, баллонную дилетацию семи протоков, для, э, для того, чтобы мы раздренировали депоинфекции инфекции в организме. Далее. То есть, как мы сказали, рациональное лечение простатита должно включать в себя максимальный подбор препаратов. И вот клинический случай, вот, допустим, мужчина 38 лет, разведен в разведен силу, разведен силу дисфункции, э, страдает хроническим рецидивирующим трихомониазом, 12 схем антибактериального лечения, при обследовании на киста, мы провели массивную схему антибактериальной терапии, грандозол, макмирор, с исечением, конечно же, кисты. И двойной контроль не выявил инфекцию, то есть стимулирующий курс с афродиазиаками, PRP и ингибитором фосфодиэстеразы в течение месяца возобновил сексуальную жизнь, нашел партнершу и сейчас находится без стимуляторов. О лечении именно веноклюзивной эректильной дисфункции. Все мы знаем обычную линейку, скажем, препаратов, но хочу отметить, что как раз препараты первой линии, то есть ингибиторы фосфодиэстеразы при венозной форме будут малоэффективны. И именно поэтому здесь нам нужно использовать другие методы. В частности, вот мы используем PRP-терапию, которая усиливает кровообращение и способствует неоангиогенезу кавернозной ткани. И также все-таки это венаокклюзивные операции, которые действительно могут помочь в данном случае. То есть при дистальных формах венозной, венозной утечки мы проводим эмболизацию глубоких тазовых куральных вен, а при проксимальных венах мы, как правило, производим модифицированную операцию мармара с лигированием патологических шунтов. Что хотелось бы здесь отметить, что, ну, допустим, выделение глубокой дорсальной вины с последующим введением проводника, и вот вы видите, с правой стороны вводим контраст, он почти сразу же уходит, слева после эмболизации спиралями уже такого не происходит. Вот, та, опять же, то же самое, справа мы видим, как быстро распространяется контраст, слева уже нет быстрого распространения контраста. Вот. Если это максимальные шунты, то тут проходят обычные операции с перевязкой, лидированием шунтов, но единственная тут проблема в следующем, что в общем-то эти операции имеют, как правило, краткосрочный эффект, поскольку основной причиной ретильной дисфункции является недостаточность венозной обструкции подоболочных структур кавернозных тел. И поэтому у многих пациентов до 80% через полгода идут новые коллатерали, восстанавливается отток венозной крови, и пускай их будет всего лишь 20%, то есть 80% мы поможем, но эти 20 процентов вам так, мягко говоря, выйдет мозги, что вы даже не захотите их оперировать. То есть максимально эти операции эффективны, если вы лечены все остальные факторы. То есть инфекционный простатит, депрессия, нервозность, гормональный дисбаланс. Тогда вы сделали еще венозный фактор, и тогда это эффективно. И вот поэтому, проведя достаточно обширное обследование на протяжении последних шести лет, мы проводили лечение пациентов с дистальной и проксимальными формами венозного сброса. И проводили, вот, допустим, результаты лидирования поверхностных вен. То есть мы видим, что через месяц она весьма эффективна, до 90% это высокая эффективность. Однако, как я сказал, через шесть месяцев это уже менее 80%. Вот. И поэтому для усиления веноокклюзивного механизма сейчас мы используем введение аутологических эндотелиальных стволовых клеток и фибробластных стволовых клеток, которые активированы с помощью факторов роста. Соответственно, мы их вводим в лидированные вены, глубокие и большие вены половой члена в ретроградном направлении во время перевязки вен. И эндотелиальные мы вводим интракавернозно. То есть И вот по результатам, если через два месяца, в общем-то, мы имеем почти сравнимые цифры, то через 10 месяцев достоверно, конечно же, выше в группе ведения стволовых клеток. То есть это и по данным Доплера, и по данным опросников. Все-таки в группе, где приходится ставить фалопротезы, то есть это пациенты, как правило, с артериальными формами, то мы ставим как трехкомпонентные, так и однокомпонентные протезы. Хотелось бы сразу же сказать, что, к сожалению, мы не так можем широко разгуляться, допустим, как в Европе, и сразу же сказать, что третья линия ничего не помогает, нужно ставить протез. К сожалению, государство не оплачивает протезы, поэтому пациенты выбирают на свой кошелек, и мы ставим и упругие, и полужесткие, и трехкомпонентные, и даже те протезы, которые в Европе не так широко распространены, то есть индийские и китайские протезы. В частности, индийский полужесткий петлевой фалопротез, который достаточно удобен, при этом недорогой, или, допустим, китайский трехкомпонентный протез Satisfaction, тоже достаточно эффективный. Вот. если мы сравним показатели лечения в группах, то в общем-то мы увидим, что веноклюзирующие операции, допустим, без стволовых клеток, порядка 80% со стволовыми, уже эффект гораздо выше 95%. Трехкомпонентное фалопротезирование дает, конечно, самую высокую эффективность. Вот, использование тадолофила, допустим, на протяжении месяца дает определенную, э, скажем, эффективность порядка 80%, но при этом даже адекватное лечение простатита плюс месячное назначение тадолофила также дает достаточно высокий эффект. То есть самое главное при данной категории разобраться, с чем пациент и правильно его вылечить, не забывая, конечно же, приемы психотерапии. Поэтому мне хотелось бы вот так вот сказать, что вот использование отологических эндотелиальных фибробластных стволовых клеток улучшает венокклюзивный механизм, увеличивает эффективность и отдаленный результат венокклюзивных операций для лечения венокклюзивной эректильной дисфункции. Монотерапия имеет свое рациональное преобладание артериальной формы легкой и средней тяжести. Хронический простатит на сегодняшний день является наиболее частой причиной эректильной дисфункции у молодых людей, и, соответственно, теологическое выявление и теотропная терапия с последующей стимуляцией позволяет восстановить функцию 92%. Но все-таки, если это средняя тяжелая форма эректильной дисфункции с малой эффективностью ингибиторов фосфодиэстраза, мы рекомендуем раннее хирургическое лечение, то есть одно или трехкомпонентное фаллопротезирование. Мы знаем, что есть много способов завоевать женщину, но всего лишь один способ ее удержать. Как сказал один мой товарищ, американец Ким, корейского происхождения, «Happiness is a hot penis», то есть счастье – это твердый пенис. Причем молодые люди, конечно, очень хорошо. И хотелось бы также сказать, что, конечно, за 15 минут очень сложно рассказать о всех особенностях лечения эректильной ретильной дисфункции, поэтому я хотел бы... Ребята, что с я хотел бы пригласить тех, кто действительно интересуется данной проблемой, современными методами лечения, к нам в Харьков на курсы тематического совершенствования, которые будут проходить с 9 по 23 ноября этого года. И Я являюсь их куратором, можете записать мой номер и, соответственно, приехать и присутствовать на этих курсах. Тем более, что, скорее всего, они будут 50-50, то есть первая неделя онлайн, вторая неделя офлайн, то есть посещением операционной, и, чтобы увидеть вживую все современные методики, которые мы используем. В общем-то, хорошее настроение – это хорошая реакция, поэтому всем вам желаю хорошего настроения, хорошей реакции и самое главное – быть всегда самоуверенными мужчинами. Спасибо за внимание.